Привет, с вами Универньюз в студии Адели Шмилова. Прямо сейчас вас ждут такие новости, которые не оставят никого равнодушным. Только самые заметные события из жизни Казанского университета, о которых мы расскажем первыми сегодня в выпуске. Где загадка пятого постулата? Об этом и не только рассказали в стенах Казанского федерального. Акселератор Пульсар Венчур Кэпитал открывает новые возможности для бизнеса. Известному татарскому режиссеру и актеру исполнилось 70 лет. 18 марта в Императорском зале КФУ состоялась лекция, посвященная году Лобачевского. Перед слушателями выступили преподаватели университета, которые рассказали о великом математике и его жизненном пути. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете.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 но даже стран зарубежья. Диана Шилова, Ленардо Влетяров, Универньюз. У вас есть проект ранней стадии с потенциально успешными бизнес-идеями, но не знаете, как его развивать и вывести на международный уровень, и как найти инвестора, который бы профинансировал ваш проект? Тогда программа «Акселератор Пулсер Венчер Капитал» – это то, что вам нужно. О компании и самой программе подробнее расскажет наш корреспондент Елизавета Евтефеева. Мы вам уже не раз рассказывали о возможностях реализации и развития своих проектов. Таких площадок в Казани немало. На этот раз мы вам расскажем о компании Pulsar Venture Capital. Это центр компетенции и бизнес-акселератор, создающий условия для реализации инновационных проектов, развивающие наукоемкие технологические компании. Вы сможете не только развить свой проект в полном масштабе, но и получить инвесторов, которые помогут вам в реализации. Вы разработали продукт. Вы подготовились к оказанию услуги. Вы проверили это на маме, на бабушке. Быть может, уже более эффективно и есть какая-то первая продажа. И вы задумаетесь о том, как же далек путь до того момента, когда ваш продукт купит миллионы людей. Как же далек тот момент, когда ваша услуга будет а, нарицательным именем, как сейчас говорят о известных марках. Как это сделать? И вот здесь помогаем мы. Мы, компания, группа компаний Pulsar Venture Capital, в принципе, работаем в фокусе трех направлений. IT, IoT, Internet of Things и Industrial, то есть промышленные направления. New materials иногда, то есть новые материалы. Касаемо программы акселерации, здесь от список отраслей приоритетных шире. Это IT, это технологии нефтегаза и нефтехимии, это медицина будущего, это новые материалы и технологии их получения. Это новые приборы, аппаратные комплексы и биотехнологии в самом широком варианте их применения. Участие в программе «Акселератор» будет проходить в несколько этапов. До 2 апреля вам необходимо успеть подать заявку. Сразу следом – отбор проектов экспертами до 14 апреля. С 24 по 26 будет проходить подготовка компании к отборочному дню, который состоится уже 27 апреля в Иннополисе. 50 финалистов будут бороться за то, кто же станет одним из до 15 компаний-победителей. Таким образом, это действительно сложно. Сконцентрированный объем знаний, и это нужно уметь сделать, причем не рассказывать про науку, про то, как Королев ракеты в космос запускал. Здесь интересует про бизнес, про то, как это будет продаваться и кому. Период с мая по декабрь проведение программы акселерации планируется в Ирландии, которая включает также индивидуальные и групповые работы менторов, экспертов и инвесторов с командами. Ирландия – это, во-первых, теперь уже единственная англоязычная страна в Евросоюзе. Во-вторых, это компания, страна с Почти минимальным налогом на корпоративную прибыль, а поэтому Google, Facebook, Apple, LinkedIn и другие корпорации мировые, они все главные офисы там. А значит выйти к ним, пообщаться с ними, тем более имея в партнерах Enterprise Island, гораздо проще. Плюс, ирландская диаспора очень... Такая плотная, она сродни татарстанцам и всегда отслеживает, где у кого какие успехи. Поэтому через них выйти на рынок США, выйти на рынок Европы, в другие страны. Достаточно просто. Помимо инвестиций, организаторы программы обещают финалистам обеспечить выход на международные рынки, а также доступ к инженеринговым центрам и другим сервисам поддержки. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Актовый зал Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в очередной раз собрал поклонников творчества известного татарского режиссера и актера Марселя Забарова. И снова публика смеялась и отдыхала душой на добром и искреннем представлении. Аплодировала отличной игре начинающих актеров. Ведь повод для праздника был действительно стоящий. Кумиру множество начинающих татарских актеров исполнилось 70 лет. Как прошло торжество, смотри далее.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 В Казанском федеральном для детей, обучающихся сотрудников и преподавателей университета объявлен конкурс на лучшую фотографию, рисунок и поделку. Все подробности смотри далее. В рамках Международного дня семьи в Казанском федеральном 15 мая пройдет фестиваль для обучающихся сотрудников и преподавателей Казанского университета.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 До самой концертной программы и уже в рамках концертной программы подвести итоги и наградить самых лучших и достойных. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Не замыкая глаз, Универньюз продолжает следить за самыми интересными событиями. Смотри нас и будь в теме всегда. И помни, мы тебя видим. С вами была Адель Шемилова. Пока-пока.